Здравствуйте, добрый вечер Мне удалось отдохнуть 25 минут Потому что только буквально недавно закончился первый урок хамоведения И мы сразу продолжаем Вообще денек сегодня такой Насыщенный, конечно Два часа Говорил, думал, передавал. Сегодня мы разбираем кейсы. 22.30, 17 августа. Ну что же, правила вы знаете. Спасибо. Не могу справиться. У меня, Я прошу прощения, у меня голос, потому что мне пришлось последний час кричать, чтобы... Мои зрители запомнили некоторые важные тезисы на хомоведении. Вот. И у меня, короче, опять голос пропал чуть-чуть. Sorry. Поэтому э, я либо буду говорить тихо, э, либо я буду хрипеть. Надеюсь, что вы не сильно по этому поводу разочаруетесь. Не могу справиться с... Не получается. Пожалуйста, выбираем кейс. Желательно что-нибудь такое необычное. Только у меня к вам просьба. Это в прошлый раз. У меня интуиция хорошая. Не называйте какие-нибудь фамилии, ладно? А у кого вы там занимались? Как вас наебали? Обманули? И так далее. Потому что потом этот детский сад обижается и... Начинает плакать и звать маму. И во избежание детских психотравм, давайте не будем называть никаких фамилий, вас очень прошу. А то... Этот детский сад не закончится никогда. А подгузники менять большого желания нет какашками поехали мне получается справиться с дыханием вечно все начинается с того, что мне кажется, что я задохнусь Но ну, здесь тебе нужен базовый курс я не могу разбирать такой кейс простой ну, не то, что простой хочется чего то такого Дальше. Не получается значить новую жизнь. Продолжить ее. Ничего не понятно. Не могу справиться с тем, что мужчина не ответил взаимностью, когда сказала, что люблю его. М -м -м. Угу. Так. Привет, привет. Угу. Первое хомовидение норм зашло. Спасибо. Спасибо вам. Дело хорошо. Я могу справиться с фрустрацией после смерти близкого человека три года. Угу. Тоже хорошо. могу справиться с атаками, ОКР, миллион психологов обошел Прям миллион ты обошел психологов Денис Ну и Денис? Давай Только я тебя очень прошу, не называй фамилии психологов, у которых ты был А то потом... Понимаешь, детские психотравмы, такое дело потом их успокаивать, женам приезжать, сись в рот ссувать, по голове гладить. Побереги жен, побереги меня, побереги людей. Поэтому, если ты будешь... Не называй фамилии, я тебя очень прошу. Хорошо, потому что обостряются люди. Так, Денис, 31, Рус, давай. Я тебя подключаю, готовься. Выйти в есть. <смех> Алло. Да, слышно меня? Добрый день. Привет. Вижу твою маковку. Ты либо тогда не показывайся, либо не показывайся, либо показывайся он Так, ты у нас голый, да? Я так и думаю. Угу. Ну, братан, ну, Ладно, давай тогда так. Хорошо, половина тебя будет, да, потому что я... Да очень ладно, интерес... не плохо, после спортзала чего-то в голове нет. Тут. А, <с ну, <с вообще не все... думал. Много вообще, Алексей, не, не думал, не думал, что к вам попаду, короче, если честно. Ну, фортану, Поэтому... по Короче, да, раска... вообще... рассказывай, что там у тебя с паническими атаками ОКР. А... Вот ну, пускай будет так, хорошо. Да. Что у тебя с паническими атаками ОКР, и что там миллион психологов тебе не могут помочь, когда началось. А скажи, сколько тебе лет? Мне, значит, 36 лет. Вот. Угу. А, получается, ну, полная семья у меня, а, как моя сейчас полная семья, двое деток, вот жена. Подожди, а, извини, да. я, я отвлек, сколько лет? 36. 36 лет, так. Угу. Вот, значит, что началось? У меня, получается, это в 2017 году. С чего? С головокружения. Просто начало головокружение и воздуха. Когда? На работе, в этот момент я служил там, в одном спецподразделении. В что ли? Да нет, нет, в России. Угу. Так, и что случилось на работе, у тебя закружилась голова? Да, закружилась голова, начал там немного подташнивать вот uh -huh. а, пришел там тогда в тот момент служил пришел там к неврологам говорю голова кружится чем мне поможете они говорят попей глицинчика и все пройдет вот. uh -huh. вагон, вагон причем глицинчика попить Что да так? глицинчика я попил ничего не прошло и через неделю у меня бабахнул первая атака крепкая Расскажи про эту первую атаку крепкую, где она была, как началась. А, домой пришел, путь. домой пришел, закружилась голова, начал кушать, закружилась голова, потом почувствовал, что сейчас вот-вот потеряю сознание, а, дошел, да, значит, до зала, лег в зале, понял, так лежал, значит, начал давление мерить, давление было 160, потом 220, То есть, до потом за какого зала ты дошел? ну, в зал, в зале, ну, комната, в а, комнату, okay. да, вот, давление было потом 240 на 160, Начала там, а, она речь дала, меня забрала там скорая, обследовали, посмотрели всего. С, подозрение вот, на, с подозрением на инсульт? Ну, это да, стандартная процедура, сказали, слушай, у тебя там все нормально, ничего нету, ты здоров, иди домой. Uh -huh. Потом началось ряд. А подожди, подожди, а где паническая угу. атака? Ты успел испугаться -то? Ну, конечно, это мне трясло ноги, э, тряска, сильно очень забились мышцы ног. вот, А для ты, а ты куда-то бежал, ты спасался? Что происходило? Да, а что я по комнате. Бежал? Сначала по комнате метался туда-сюда, получается. <ган> а, <ган> а, вот значит, дайте там то воды, то скорую вызовите, то мне плохо, откройте окно, там тут душно. Понятно, а кто дом был? Ну, родители были, жена, соответственно. Угу. Никто определить там в тот момент мне как бы не мог. Понятно. В общем, вызвали, обследовался дальше, что? Ну, что, обследовался потом много раз, много госпиталей, вот, много скажем так, много госпиталей лежал, значит, начиная от своего города, заканчивая там Москвой. Никто мне ничего найти не могли. А с каким а с каким поступлением ты заезжал в Москву? В Москву заезжал, у меня было, я не выпиваю, там, как бы спортом занимаюсь, у меня был ну, низкий пульс, получается, 52 удара, и мне направили в Москву с, типа, э, то есть, то есть подожди, подожди, я что-то не понимаю, у тебя был, был гипертонический криз, да, у тебя была паническая атака, и при этом у тебя направляется пульсом 52, не очень понимаю. После, после, Алексей, меня уже направили, когда начали здесь ряд обследований, прошел я, ничего не могли понять, что с моим организмом. Очень сильно похудел. А на что ты жаловался? Мне жалобы сейчас твои нужны. Да, Первый, жаловался. Жал, я... Первая жалоба – это тебя головокружение, слабость. Да, стал... Головокружение. Пани... Паническая атака. с да. на инсульт. С высоким давлением тебя забирает неотложка делают исследования, не диагностируют себе ишемический инсульт головного мозга, отпускают со словами «хер его знает, что с тобой». Дальше тебе становится чего? Дальше мне становится плохо, и меня кладут там в ведомственную больницу. Плохо что такое? Как это плохо? Ну, такая же штука начинается каждый день. Паническая атака. То есть давление, я снова вызываю скорую, задыхаюсь, угу. сейчас вот-вот там сойду с ума, все у меня хана. Вот, умирал, это под... вот это поподробнее можно? Итак, дальше в течение дня ты начинаешь чувствовать дискомфорт. И какие страхи? А, страх, что значит ну, нехватка воздуха, что я сейчас умру. вот Просто умру. Умрешь или сойди с ума? умру и сойду с ума параллельно. Тут оно вот две а. вот прям вот было вот четко а. прям вот. Да, вот. Это, это красиво. Я не уйду и сойду с ума. Значит, это, это, это очень литературно. Прикольно. Это не мог определиться, да, что тебе ли? либо с ума сходить, либо умирать. Ну, да. да, сейчас да, это смешно, но так, так, это так Понятно. было. Понятно. хорошо, подожди, ты умереть должен был по какому поводу? По какому поводу? Вспомнил. По поводу того, что я не буду, как это скажем, контролировать. Не смогу, наверное, сейчас понял уже, контролировать ситуацию. Места, они, там, сердце, там, я не знаю, чего там у меня было в тот момент. Ага. И оно собьется вот. с ритма? Ну да, наверное. Понятно. А, сума, а с, а с ума ты должен был по какой причине? просто буду бес, бесконтрольный. Вот. А, Ну. Еще будет, если ты будешь бесконтрольный? Да ничего не будет, ну. Это уже прошло. По панической атаке тебе все уже победил. Это понятно, это, расскажу, это, это не очень. Да это понятно, что дальше mm. было, потому что панические атаки, это не является проблемой. Давай mm. дальше. Итак, боялся и это, боялся зайти с ума. Дальше что происходило? Ну, получается, дальше я. Что, приходил в больницу, делал обследование, там голова, желудок у меня начал болеть, там, я не знаю, ноги, руки, все, во, меня обследовали. Сказали, слушай, э, парень, у тебя ничего нету, только вот у тебя пульс низкий, 52 удара, наверное, от этого не хватает кислорода в голову, поедь-ка в Москву, пообследуйся там. А ты спортом занимался? Да, я же говорю, я всю жизнь спортом, я не упиваю там. И что, врачи удивил пульс 52 у спортсменов? Ну, типа, да, говорят, ну, наверное, вот это, наверное, вот это, вот, вот ну, это, вот, вот, это еще, вот, вот это еще один а, очень важный момент а, к нашему образованию, потому что пульс 52 в покое для спортсменов абсолютно нормальный, даже ниже, потому что есть такое понятие, как сердечная декомпенсация тренированного сердца, это связано с историческим объемом, и, и наши врачи этого просто тупо не знают. Соответственно, это вот опять к вопросу, почему я занимаюсь образованием в нашей стране. Ну, окей, хорошо. Дальше. Тебя направляют в Москву с пульсом 52. Все, я, значит, в Москве там отлежался. Мне поняли, что там и сказали, в Москве парень, нет, у тебя сердцем все в порядке, ты же спортсмен, едь домой. Все. А панические атаки у тебя в период были, тревоги? Конечно, конечно, были, да. А ну. в больнице легче стало? Да нет, легче не стало. Понятно, что мне там ничего не давали такого, там, что массаж делали, мне там, прыгай, бегай, ничего легче Понятно. не становилось. А психотерапевта, психиатра тебя не назначили? Нет, не назначили, я с ним проконсультировался, это уже дальше следующая история, она а. надолгая. Вам давай, будет очень расскажу. интересно. Я, думаю, я, я, я вряд ли удивлюсь, но давай рассказывай. Просто мне нужен полностью твой анамнез, чтобы понять, что стоит Да, далее меня, далее меня направляют э, в такое вот отделение тоже, где психологов много, ну не психиатрическое там, а то есть, ну как бы потому, что слушаю, нужно тебя обследовать. Ага. Вот. И обследуют там меня психотерапевты, дают мне там нейролептики, антидепрессанты. Ну, и хожу mm -hmm. там как квашня, короче. Такое обследование интересное с нейролептиками, антидепрессантами, еще галоперидол под язычок, тебе надо было Ну И, значит, по вене пустить себе феназепам с аминозином. И вообще прекрасное обследование. Так, окей. Ну, и все. Оттуда я выписался с стоматофорной дисфункцией в виде сосудистой нервной системы. F45.3 Да, верно. Так. Ну все, приехал к себе и понял, что кроме э, меня, ну на тот момент и вас, сейчас я вообще в шоке, что я к вам снова попал, мне никто, меня никто не вытащит. Вот Начал я читать, э, смотреть ваши там вот как раз эти вот панические оплаты. Не, не называй фамилии, а то детский сад будет рыдать. Нет, не я, называй, не, да. я не все называю все никого, все. да, вот начал форум, ну, соответственно, вас там читать, начал видеоролики тогда, это был 2000 на тот момент, 2015 год, я напомню, да, первый там, ну, их немного было. Да, начал... у тебя, у тебя начало заболевания в семнадцатом? Ну, ну, это как бы первый триста проявился в 2015, я неверно сказал, в 2017 я уже, получается, с больницы вернулся, извини, Алексей, просто. А то есть 15, в пятнадцатом году на работе началось, да? Да, да, да. Ага. А в семнадцатом ты уже выписался из больницы и начал смотреть мои видео? Да, видео начал смотреть, как вот как раз ну, там справиться с паническими атаками. А, а, что понял? Что, что понял? Что понял? Что делал? А, что делал? Начал себя разбирать, прежде всего менять свои установки а, с детства. Есть с вот. паническими атаками, с самим приступом страха, ты как работал? Ничего, просто начал понимать о том, что, ну, это просто выброс адреналина, что нужно просто себя держать в данном ну, случае, больше расслабиться. То есть, ну, когда, здесь всем понятно, как я вспоминаю твои да, видео, я тысячу раз умирал, да, но это были там тысяча первый, да. Вот, как а бы тебя... Я понял. я понял. А У тебя был э, момент, когда тебя подкатывало, но ты перебарывал э, и не э, подкреплял каким-то своим бегством. То есть не вызывал скорую, спокойно выдерживал нарастающее состояние и шагал дальше. Да, да, да. То есть выйду, там встану, там то есть вдохну, там выдохну. Ну ладно, давай. Ну как бы раз и отпускала. То есть как бы уже понимал, ну, успокаивался. И больше аж страхов, ожиданий у тебя не было? Не было, да. Так, но, но было что? Ну, было что. У меня пришло а, на смену, а, после вот этих товарищей, у меня пришло на смену. В момент того, когда я бросил эти антидепрессанты, у меня пришло КР, что я что-нибудь дома сделаю плохое, там, с семьей и так далее. Вот. На смену у меня пришло то, что я по утрам начал, ночью вот не мог. По ночам не мог заснуть сумбур мыслей. То есть угу. одно, второе, третье, вообще хаотичный просто. А Расскажи, пожалуйста. Вообще вот просто. Угу. Вот там кровать, стол, шифонер, там, окно, и вот так оно просто хаотика в голове сумасшедшая после вот рабочего дня. То есть м -м, ничего как бы ну, на смену нового не приходило. Хорошо. Вот. Это нарушен сон был, получается, пару Давай раз. Пере пере переходим к сегодняшнему дню, потому что у тебя с 2015 -го года 5 лет да. а не меняется концепция. Хоть ты и не паникуешь и так далее. Сегодня какие жалобы? Ну, сегодня у меня, а, можно еще добавлю, да, смотри, да я начал работать, прочитал там книгу тоже там и невролс, и начал работать с установками, не мог их победить, это я начал работать и с такими, товарищами гипнологами, да. Так. Вот. Но мне эта штука не особо помогла. Это так, для сведения всем остальным. Но она не сильно новость. Да. Вот. То есть, как бы денег там нормально, ну а толку? Ну, просто ничего. А что ты снимал Подожди, а что ты гипнозом пытался снять? Скажи мне тут конкретно. Ох. Гипнозом Жалоба какая была? Если панических атак не было, ты вот жалуешься на страх Плохо бы сделать с семьей И как-то что-то жаловался Гипноз ты пришел, говоришь, здравствуйте, доктор У меня что? Блин, ну вот здесь такая штука, сейчас расскажу У меня с детства началось так, да Все идет с детства, у меня в детстве отец бросил Получается, я ваш подожду Братан, давай не без, без отца Подожди, папа, папа, папа, папа, папа, мы еще потрогаем У меня нужна конкретика жалоб сейчас Вот ты приходил к гипнотерапевту И запрос как формулировался Здравствуйте, я... меня зовут Денис, у меня... Да, у меня, значит, тревога, что я сделаю что-то с там семьей, вот, вот приемы антидепрессантов, вот. Потом, далее, значит, скачки давления о том, что я ночью задыхаюсь, не хватает воздуха, я не пойму, что это, то ли это, как это, апноэ, то ли что, Вот. А потом да... по работе тюрьма не грозился? Нет, нет, нет. Хорошо. Да. Вот, потом далее, то есть, страх такой был, скажем так, вот наигранности. То есть, знаешь в чем? Во всех ситуациях, в которых бы я не, когда себя уже разобрал, и был... Не здесь и сейчас, да, а вот, ну, играл свою роль, да, лицо растянул и вперед с улыбкой выполнять то, что тебе говорят, вот что. Говорят где? На работе, в принципе, и в жизни. И если бы ты это не утянул и вел бы себя так, как ты хочешь, что было бы? Ну, я был бы плохой. Для кого? Я был бы плохой, наверное. Для кого? Не знаю. Для общества, для пока не могу это понять. Денис, послушай меня сейчас внимательно. Я не стал тебя прерывать, потому что я хотел показать зрителям, как собирается хотя бы примерно анамнез болезни. Да? То есть, насколько он должен быть дотошным. Я, вот, поскольку у нас с тобой разбор кейсов, я вот чуть ускоряюсь в этом смысле, но если бы ты был моим клиентом, то я бы тебя бы еще бы расспрашивал бы очень долго про многие-многие детали только истории твоей. Да? А, потому что это важно, собирать правильную историю. А, и правильно учить формулировать пациентов, формулировать свою историю. И это очень-очень фундаментально важно. Это вот коллегам. А, значит... А... Что ты вообще знаешь про ОКР и что ты вообще знаешь про эту проблему? Ну, про ОКР то, что, скажем так, судя, я только знаю про ОКР из твоих роликов, да, что это момент подчеркнуть, насколько я буду плохой, насколько я могу быть плохим вот для себя, подчеркну только это и все. Ну, смотри, послушай туда чуть-чуть, да, можно это расслабиться. Значит, смотри, судя по всему, тактика твоя в жизни – это все контролировать, чтобы не подвести близких. И себя. И быть для них каким-то очень таким вот… Каким? Хорошим, наверное. Для семьи, для жены, для родителей. Каким быть надо? Лучшим, хорошим. Лучшим, хорошим. А чтобы быть лучшим и хорошим, надо как себя вести. Примерно. А конкретнее, на работе и в жизни что надо быть? Каким? Максимально. Значит, достигать результатов, да? Да. С сторонними женщинами не встречаться. Верно. Угу. Не испытывать половых влечений сторонних. Ну, да? Так. Угу. Быть хорошим сыном. Ну да. При примерным отцом и семьянином, да? Да. Ага. И что в 2015 году? Что произошло по этому поводу? В 2015 году был переломный момент, что я, получается, тогда ну работал, максимум жена в декрете была с двумя детьми, а они на работе сокращали, то есть всячески пытались там, ну, скажем так, выдвинуть, выгнать. Как ты к этому относился? Пытался сконтролировать ситуацию, что уже понимаю, да. Если бы тебя когда тебя пытались сократить, или когда тебя хотели сократить, почему для тебя это было так тревожно? Все, крах, я не смогу ни обеспечить там ни семью, ни детей, ни родителям, ни карьеру. И что, и, и что это тебе говорит? Все не состоялся. А как ты думаешь, как сложилось твое детство так, что для тебя состояться и не подвести близких является таким сверхценным? Ой, сложный а, вопрос. Те, а, а теперь про папу начинай подсказывать. Ну что, отец, мать развелась У меня с отцом Мне было э, 10 лет, отец ушел Вот, появился на снегу отца Ушел куда? Ну, запил как-то, и они развелись, короче А, ты до 10 лет его помнишь? Ну, помню, да По Пока он не запил Как у тебя с ним да. были отношения, когда он еще был трезв? Да, отлично, он всегда любил, обнимал, целовал. Любил, обнимал, да? целовал. Подожди, не торопись сейчас. сейчас. вот Я понимаю, что ты волнуешься, но постой, чуть-чуть не торопись. Любил, обнимал, целовал. Он для тебя был вот кем? Не знаю, наверное, вот таким сейчас, я понимаю, миром, скажем так, частичкой какой-то любви, надеждой, наверное. Вот опорой. Так. Как тебе его не хватило, когда он 10 лет, когда тебе был, ушел? Сейчас? Тогда, Мне, так, не осозна... так, нет, нет, нет, нет. Тогда, когда и тебе было 10 лет, он ушел и запил. Как тебе его не хватило? Блин, сложно сказать, долго там ситуация их не было. там обижал мать, как бы, вроде бы как и ничего, ну, лишь бы мать не обижал на тот момент. Лишь бы мать не обижал. Ну да. да. А ты как его действия оценил? Как, как, как плохие? Оценивал? как плохие? А, а ты видел, как мама плакала? Да. И что тебе чувствовалось, когда это было? Обида хотела заступиться, быть хорошим с ней быть. Ну, ну судя по всему, ты пытаешься не быть таким плохим, как твой папа для своей семьи. Ну, не знаю, потом, потом ситуация, Алексей, сложилась так, что пришел в семью отчим и начались совсем другие пляски. А давайте сейчас вернемся к моему тезису. А что произошло в 2015 году? Тебя пытались сократить. А вот в целом, как и за что ты мог начать считать себя таким же плохим, как отец? Блин, вот, не ты, знаю, вот не перв, подходит никак. вот Но ну, первое, ты говоришь, меня, меня хотели сократить, и у меня возникает тревога. Потому что если меня сократят. Ты говоришь, я не смогу обеспечить семью, и я плохой. И вот эта концепция «я плохой, если я не смогу обеспечить семью», «я плохой, если случится что-то», это же говорит о том, что твои вот эти страхи, сойти с ума, потерять контроль, это все история, что ты потеряешь контроль и не будешь эффективным для семьи, потому что для тебя быть хорошим и эффективным для семьи является фундаментальным. мне возникает только один вопрос. Что произошло в детстве такое, что ты себя вменил, что ты должен быть для семьи таким хорошим. Варианты. Так как мы кейсы разбираем, да, а не терапию ведем. Вариант. Вариант первый. Ты боишься быть таким же плохим, как твой отец, ты в кого-нибудь втюрился в 2014 тринадцатом году или в 2015. Вариант второй. Ты что-нибудь вытворил, за что ты себя винишь и не можешь себя простить. И вариант третий. Ты живешь не той жизнью, которую хочешь, потому что если бы ты жил той жизнью, которую хочешь, ты бы себя за это винил. Третий. Ну Я страшный человек. Ты боишься, если скажу, у тебя фартануло, но не факт. Так. Да. И что мы подавляем? За ш... ну давай, колись, тебя не видно. Не там. знаю, я, знаешь, вот, честно скажу, вот э, в детстве, детство было просто вот, э, очень интересное. Жизнь такая там, да, там, я не буду говорить, и э, служба, разно, да. Раз, разно, Разнообразно это хотел сказать. Разно, Разнообразно очень было. Вот то, чем пришел, да, тем я начали все просто отвергать. Ну, вот по-простому скажу, и, обижать. И, и, и ты стал офицером. Да. Правильным, нормативным, ни шаг влево, ни шаг вправо, все поустал. Верно. Так точно. Так, то вот. Есть, соответственно, вот эта твоя нормативность и уставная концепция, она как тебе? Силы мои все забирает она. Вот. И вот это я и хотел тебя услышать. Смотри, друг мой, значит, устав это нормы и правила, Это и есть то самое ОКР. Судя по всему, пять лет тебе не становится лучше, потому что все эти пять лет ты находишься в хроническом Внутренним противоречием. Многие люди, конечно, не поймут этих терминов, особенно психологи в интернете, но я тебе расскажу. Внутреннее противоречие – это борьба противоречивых тенденций. Одна твоя тенденция – это быть настоящим, быть собой, разнообразным, современным, настоящим. А вторая твоя тенденция – это твоя нормативность под названием «Твои нормы и правила». Обстоятельства – это твой устав. И твое нормально, и плохо. И, судя по всему, в 2015 году у тебя уже так надоело быть хорошим и правильным и жить по уставу, что тебе пришлось просто это хронически терпеть и до сих пор. И было бы сейчас неплохо, если бы мы с тобой поговорили о том, от чего ты заебался по полной программе и что бы ты хотел изменить, но тебе за это стыдно. Так, ну... За что мне стыдно? Стыдно, прежде всего, это за то, что ты... О, ну тут тема, я не знаю. Стыдно, ну, прежде даже... всего, это да. тема секса. Секс, да, давай, давай, давай так, я знаю, что там. Мне да. нужно, потому что это все-таки паблик-концепция, да? А, мне нужно детализировать сексуальные... Я знаю, главное, чтобы ты понял произносить, Я тоже понял, что ты понял. Угу. А, Все-таки это ну, формат такой. Не нет, да там-то там ничего такого. Там ничего ну, такого да, нет. Т, т, тогда говори, что там про секс. Кого, да. кого захотелось? Да никого не захотелось, просто ты как бы, скажем так, все мысли, наоборот, никого не захотелось. Страшно того, что ты будешь как это сказать, снова, да, но мы в одного крутимся, да, неверный супруг или еще чего-то там, но я за все время вот... Смотри, смотри, страх неверного супруга, при этом что ты не хочешь секса, немножко странно звучит. Нет, ты ху... как сказать, смотри, ты Прямо? хочешь это, но хочешь пёс, э, только ну, супруга и все, то есть Ты вот, хочешь, ты. Знаешь, как ты, э, Денис, как ты говоришь, я хочу, но я хочу хотеть правильно. По уставу. Вот, я так. хочу по уставу ходить. А видимо хочется тебе не очень по уставу. И хочется тебе не очень в порядках твоих норм и правил. И хочется тебе так, чтобы вот, если сейчас была, Денис, волшебная палочка, давай эксперимент, хочешь? У меня есть волшебная палочка. И там она магическая. И никто не узнает ни о чем. И я тебе говорю, братан, трое суток в твоем распоряжении. Никто никогда не узнает, как эти трое суток прошли. Как ты будешь жить эти трое суток? Вольно. Блин, Норм... нормативный ответ. Ты знаешь, вот, Алексей, прям вот в точку попал ты Ну реально, я просто себя буду, наверное, чувствовать свободно Вот ты сейчас прям вот, вот глобины копнул Я недавно думаю, блин, а что я в больнице, когда лежу, сплю там, высыпаюсь Если чувствую, отдохнувшим оттуда возвращаюсь Вот недавно с супругой ехал да Потому, правильно, потому что... что ты себе право даешь отдохнуть, наконец-то, и быть свободным Просто болеешь да. Потому что с помощью болезни ты получаешь это право Потому что когда ты не болеешь, ты право себе не даешь. У тебя устав и правила. А больной, Денис, имеет право, знаете ли, пожить вольно. Да, верно. Ну вот, прям вот про палочку, это вообще вот, вот прям вот в точку. Ну так давай палочку дальше кинем. Палочку кинем. Наверное, буду отдыхать, смотреть на природу. Просто, просто жить. В шахматы поиграешь, у тебя есть вот такая волшебная палочка. Три дня, никто ничего не узнает. А ты в шахматы будешь играть, на природу смотреть, ходить. Это, то есть, ты хочешь сказать, что ты самое заветное желание людей потратишь на то, чтобы смотреть на природу. Да? Да, наверное. Буду, а, буду просто в гармонии, и все. А сейчас на природу тебе не смотрится сейчас не хожу как вот или, или на природе голая женщина ходит. нет, на... сейчас ходишь просто в потемках, в думках а... в суете вот, здесь еще есть такой, друг мой, у тебя симптом под названием я задыхался, да угу. вот это, кстати, та же самая метафора про несвободу. судя по всему, ты раб своих убеждений с точки зрения нормы, и правил и потом твоя работа офицером и устав и Возможно, авторитет отчима, и еще каких-то мужчин для тебя, это, собственно говоря, и есть то, что забивает гвозди. Потому что ты всю жизнь говоришь фактически мне сейчас следующее. Ты говоришь, братан, я всю жизнь хочу дышать полной грудью. Жить настоящим, быть творческим, смотреть на природу, радоваться, быть свободным. Но я должен жить по уставу, потому что я буду плохой, как отец, мама и жена будут плакать. Я не хочу, чтобы они плакали. Я должен быть хорошим. И, судя по всему, ты разрываешься между убеждением, что если ты будешь отчасти свободным, настоящим и жить иногда по уставу и с семьей, то ты это сбалансировать не можешь. А у нас с тобой задача в терапии научиться быть и с семьей, например, дальше просто как пример привожу, и с семьей, и на работе, и быть честным с собой где-то. То есть где-то ты смотришь на природу, мастурбируешь на одуванчике, а где-то ты по форме строго все как положено. Хороший муж, хороший папа, но потом происходит суббота, и ты идешь, значит, ловить баб, баб, баб этих мушек, дрозофил тоже где-то прикалывает. То есть, вот. Это вариант совмещения волков и овец, если ты помнишь. да, Когда мы можем свое внутреннее реализовать, чтобы были и волки сытые, и овцы целые, тогда ты будешь выздоравливать. Но я не знаю деталей, потому что ты такой парень нормативный, и понятно, что туда копать надо с точки зрения, чтобы ты рассказал, что ты так сильно хочешь, и за что ты так сильно себя осуждаешь. Это либо надо совместить, что ты и настоящий, и себя за это не винишь, и с семьей, и с уставом. Либо ты поднимаешь правую руку вверх и говоришь: "А ну его все в жопу, я хочу смотреть на природу". Но если я руку поднимаю вверх и говорю: "А ну его все в жопу, я хочу смотреть на природу", я хожу час, два, три, смотрю на природу, а через пять минут думаю: "Блин, как же я так и махнул рукой и сказал: 'Все, я, я ну его и, в жопу'", я, я же подвел маму и жену и все. И я, как отец, который ушел, когда мне было 10. И вот сейчас все обидятся, и все, и что мне делать? Ну? И будут да. плакать, как плакала моя мама, когда он ушел. Получается, ты, ты, твой страх быть с тобой и настоящим подкрепляет страх разочаровать мать и жену. Своим желанием. Ну да. Я тебе рекомендую Сесть на берегу природы Взять из бумаги И написать правду В строчку Как бы ты хотел жить Какая природа Чем заниматься Чем увлекаться Как жить А потом бы этот столбик Посмотрел исходя из реальности И вся твоя психотерапия Это будет некое усреднение между твоим истинным, настоящим желанием и теми реальными обстоятельствами, которые возможны. Где-то подстроиться, где-то принять решение. Возможно, ты очень себя винишь за какие-то желания и решения, которые ты хочешь. И это тебя поэтому пять лет и напрягает. Ну здесь, Алексей, вот момент такой. Я вот какую нибудь себе э, придумаю, извиняюсь за выражение, там, наверное, все взрослые шляпу, и начинаю в нее верить, но ну, образно, там, mm -hmm. вобью и начинаю всем доказывать, что это ну, вот именно спасись, и что. Послушай, послушай меня внимательно. Вот эту шляпу, которую ты себе придумываешь, в твоих обычно э, вот, э, случаях и в тебя, и у тебя есть два механизма. Первый механизм ты должен лечь в больницу, второй механизм ты должен э, отложить, отложить принятие решения и приключить внимание. То есть с помощью симптомов. С помощью плохого самочувствия, ипохондрии, и прочих шляп, на которых ты загоняешься. Первое. Ты ложишься в больницу разрешаешь себе выйти из нормативности устава и наконец-то вырваться со своей работы, из своей семьи нормативной, уставной И как бы это ни была больница, но это не служба и это не семья. Прикинь. Второе. С помощью болезни ты можешь позволить себе поблажки которая без болезни позволит ты себе не можешь. Третье. Когда ты отвлекаешься на вот эти заебы и, как ты говоришь, шляпы, ты откладываешь ту реальность, которая на самом деле происходит. А у меня к тебе вопрос. От какой реальности ты переключаешься на мнимые болезни? За стеной. Дома и на работе. Что за реальность? Не знаю. Вообще не знаю. Но со стеной дом что находится у тебя? Жена, дети, да. родители. А да. на работе у тебя начальник и э, устав. Что из этого всего тебе очень сильно надоело, но выбраться ты не можешь. Блин, работу я, короче, поменял, завязал с этим. хотя. И все равно я здесь самый лучший, самый исполнительный. Больше всех я достигаю, больше всех я добиваюсь. Меня больше всех хвалят. Но мне и там это все равно это... мало. Но это понятно все. Дома я такая все... же тема. Я должен быть во всем лучше. И с помощью болезни ты разрешаешь себе отдохнуть. Да. Получается, что ты будешь продолжать болеть еще пять лет, чтобы отдыхать. И потому что ты дома лучший, на работе лучший, нормативный и правильный. И с помощью болезни ты говоришь, ребят, вы знаете, у меня инфаркт. Я прилягу на две недельки. Вы понимаете, что я лучший, но поскольку у меня инфаркт, я лягу на две недели, а потом приду и буду опять совершать подвиги. То есть ты с помощью болезни даешь себе право на отдых, потому что это входит в твою нормативность. Типа можно отдохнуть, если ты при смерти. Ну а да, нахрена а, а на вот эти подвиги для дома, для семьи, для быта, это для чего тебе? Что ты доказываешь своим подвигами? Блин, ну это разобрать, вот, не, не, не, не, я не знаю, я уже пытался по-всякому, по кому я хочу угодить, или, или кто мне дал эту... Э... Ну, ну, ну хорошо, ну хорошо, что ты чувствуешь, когда ты добиваешься результата на работе, и говорят, а, Денис, ты у нас красавчик. Ну что, я такой, О, ну все, и, и, нет, я еще не красавчик. Красавчик будет в следующий раз, и я еще дальше. Это еще не красавчик, даже когда я красавчик. А кто тебя обычно хвалит? Да хрен узнать, никто. А как чем тебя хвалил? Никак. А папа? Да, я не помню, никак не хвалил. Такое чувство, что ты все-таки хочешь, чтобы тебя мужики похвалили все-таки. Там, я, там и мать также. Ну, да, наверное. Получается, что с помощью своей работоспособности и гиперконтроля ты пытаешься получить то, чего тебе так не хватило? Ну, да. А еще знаешь, да. какая интересная штука? А, обычно а, в таких историях а, возникает такая хрень, что я буду идеальным и лучшим, и поскольку вы поймете, что я идеальный и лучший, это обережет меня от того, что вы свалите, потому что папа-то свалил, да. и чтобы меня не бросили, я должен быть лучшим, То, что маленький мальчик подумал в 10 лет, что папа свалил, потому что он не идеальный. Нет, нет, здесь, Алексей, здесь другая тема, я думаю, что я, вот, кстати, кейс интересный, да, он смотрел, вот, прямо, ну, он мне напомнил, и вот у меня там были как раз такие эмоции, да, можно сказать, я не стесняюсь этого, даже немного прослезился, да. помнить про парня, который приходил к отцу, и вот э, пытался его, как бы, ну, любви, да, мне да. постоянно э, в детстве, то есть э, дома вот очень, у нас разница небольшая, 15 лет, он мне как бы э, по крепкому гномию в тот момент утверждался. То есть может ни за что там ударить, там обижал, как бы, постоянно в слезах весь убегал, просто-напросто плакал и все. И как ты с помощью сегодняшнего поведения пытаешься получить от них слова благодарности, любви и поддержки? И как боишься их не получить своими симптомами смерти и шизофрении. Ведь если ты умрешь, и если ты сойдешь с ума, ты больше не получишь этих слов благодарности, чтобы будешь неэффективным. Все контролировать надо, чтобы быть эффективным. А чтобы быть эффективным на работе и дома, нужно все контролировать и много работать, тогда мне скажешь, что я молодец. Ну да, тогда, в всяком случае, может быть, обижать не будут. Вот как. Тут, наверное, вот так больше подойдет. Что меня не будут обижать, если я все делаю идеально и хорошо. Да, Обижа... как бы ни за что. Обижать значит бросит. Ну да, виноватик не будут, да. То есть получается, это твоя приспособленческая стратегия, чтобы не остаться одному и не быть брошенным. И получается, что если бы я дал тебе волшебную палочку, ты бы хотел перестать быть идеальным, и ты бы загадал желание, можно сделать так, чтобы они меня не бросили и не виноватили, но при этом я не так ебашу, как обычно. Ну да. Так. Ты знаешь, даже на, там, на Кавказе, когда там я себя нормально еще чувствовал, ну и как бы, если там хорошо, и наоборот, там было, в, в, как скажем, своей тарелке, вот жизнь вся... Я один вроде бы, да, казалось бы, Всяких напрягов. Ну, потому нет. что когда ты э, был на работе, э, во-первых, ты был в своей тарелке, потому что ты вырвался из тарелки невроза. Ты был, э, хоть и не в безопасности, но ты был э, честный сам с собой. А сейчас ты в абсолютной как бы безопасности, но при этом Тобой управляют невротические амбиции под названием я должен быть идеальным, чтобы меня не бросили. И тобой работают детские стратегии. А на Кавказе у тебя была взрослая история, что ты сам себе хозяин, сам себе значит Господь, там или кто, да сам себе. Вот разбираешься в том, что ты хочешь, не хочешь, делаешь, не делаешь. То есть вопрос сейчас заключается, Денис, только в одном. Про эту волшебную палочку, как сделать так, чтобы ты и жил так, как ты хочешь. И чтобы ты а, перестал а, вот так себя истязать на работе. Нет ответа у меня. Ну, понятно, что, ты его не, что его нет. Потому что ты пытаешься на работе а, вкалывать. Потому что у тебя есть убеждение, что если ты не будешь вкалывать, то тебя бросят и тебя будут винить. А кто? И тебе надо болеть, чтобы отдохнуть. Понимаешь? Ну да. Мать, наверное. А когда ты болеешь, никто тебя не винит, да? Да. Все заботятся. Переживают. Верно. Переживают. Да. А без болезни, заботы, переживания ничего не могут дать тебе? Или ты не можешь себе позволить? Наверное, не могу себе позволить слышать переживания. То есть, без да. этого ты говоришь, я стойкий оловянный солдатик, но можете меня, значит, пожалеть и помочь, когда я болею. Если это так, тогда нам с тобой придется параллельно всему, что я сказал выше, учиться просить поддержки и любви, как бы это ни звучало странным, поддержки любви и принятия без болезни. Да, верно без болезни. Мне не надо ложиться в больницу, чтобы ко мне мама и жена пришли за словами «Денис, мы тебя очень любим, мы тебя не оставим, ты все сможешь». Без болезни как это можно сделать? Если бы они сейчас стояли напротив, и ты бы им сказал, вы знаете, если честно, мне всегда... Продолжи. Мне всегда не хватало вашего внимания, любви. И чтобы ее получить, я научился. Да, чтобы и получить, я научился работать без отдыха. И я что бы это? хотел... Я бы хотел, чтобы вы меня любили просто так, без чего-то, без заслуг. Потому что я, видимо, устал. Порядком. Устал. Вот этот вектор и есть вектор твоей психотерапии. Да, спасибо. Вообще вот на самом деле где-то тут тронул, но отсюда понятное напряжение идет и кошмары, и сны и все и так далее и так далее. Ну ты же в хроническом напряжении, потому что ты сам нарисовал себе безвыходный, что ты либо будешь плохой, и тебя оставят, и тебе по-другому нельзя, и ты как знаешь, как бы резовский говорил велосипед крутить уже невозможно, но если остановлюсь, он упадет. Вот это ты. Где ты уже не можешь крутить эти педали, но думаешь, что если ты их не будешь крутить, тебя бросят и не будут любить. И чтобы из с велосипеда тебе надо пересесть в карету скорой помощи. Но здесь еще привычка, видишь как Алексей, всех, кто окружал столько лет в округе, они все, если я меняю, как бы, да, подход, чуть даже себе дают там расслабление, просто даже чуть-чуть. Все, у меня да. начинается от а чего? От а то, от а то. Мне начинается сразу типа, Ты же не такой, ем, ты должен взять вот, лопату или не да. Что ты, что ты имеешь в виду? Ну, то есть, что? Ну, что ты там, вот, допустим, образно там, охота тебе просто лечь, нафиг, и спать, просто спать. А что ты лег спать? Что ты устал? Вот давай дальше. И вперед. И пошел дальше. Встал. Ну да, блин. Надо мне дальше. Помчал. Так. так. Копать. Ну Вывод а. какой сегодняшнего занятия? Вывод такой сегодняшнего занятия, что надо научиться принимать любовь. Быть, понять, что я нужен семье, людям. Не только для того, чтобы за. Заслуживать, а просто жить. Как может выглядеть эта, эта равновесная середина, где ты просишь, живешь, но в то же время, и где ты иногда и стараешься, но где-то просишь, чтобы тебя принимали и без этого. Но тут даже, понимаешь, тут проблема не в них. То есть если бы я сейчас позвал бы а, твою мать и твою жену, а, они бы сказали, да мы его любим таким, какой он есть. Мы его всегда любили таким, какой он есть. Ему не обязательно болеть. Он нам не разрешает полюбить его просто так. Он сам, как белка, в колесо прыгает. И мы готовы его любить и без этого колеса. Но он говорит, нет, я пойду героически в колесо. Так мама и жена бы тебе сказали, слушай, да не крути ты так педали, если ты так устал. Нет, я должен крутить педали, То, что разрешить себе. Ты себя разрешаешь только когда ты сам перед собой этого заслуживаешь. Блин, низкий поклон. Вообще, вот я прям запишу себе тезис на вот это. Ну, ты потом в Инстаграме переслушаешь. Конец, конец, конец, этого. Да. Верно. Повтори эту фразу. Я должен, как это, я сам себе разрешу только когда пойму, что я этого достоин. Значит, задача какая? Разрешать себе. Что сейчас чувствуем? Легче. Улыбку просто на лице. Ну вот это то состояние, которое я хочу, чтобы ты запомнил. И когда ты себе это разрешишь, тогда тебе будет легче гораздо житься вообще, в принципе. Ты сам себе поставил условия, при которых якобы тебя жена и мама принимает. На самом деле, сделай новое поведение. Будь не в этом смысле. И скажи себе, да меня можно любить и уважать, если даже если я не на 100%. Ну, в этой концепции. Ты сам себе обменил правила, при которых ты разрешаешь себе себя любить. Ну да, ну это и в принципе во всем. И вообще не везде, меня все должны, то есть как бы я себе придумал, что меня должны запринимать за что-то. Вот сейчас это все. То есть я должен работать, быть э, друзьями безотказным, товарищем, везде и так далее, и так далее. Но я должен быть, что-то mm -hmm. делать для того, чтобы меня просто-напросто просто Поэтому да. я, собственно, вот этот весь разгадка, да, поэтому я, собственно, и реагирую на друзей, там, если кто-то что-то на меня обиделся, я себе думаю, за что он на меня обиделся, я вроде бы все, я себе хожу целый день, думаю в голове, за что же он на меня обиделся, вот. Так прикол в том, что ему похер, как и жене с мамой, понимаешь, что ты крутишь педали на 100%, что ты крутишь педали на 50%, и вообще все равно, они не оценивают это, это ты оцениваешь. Вопрос, ну, последний. Это Вопрос последний. А сколько ты занимался психотерапией? Ты же миллион психологов был. Миллион сколько? О, ну, сейчас скажу. Одиннадцать. Прикольно. Одиннадцать психологов. Ну, ну, я надеюсь, ну, что двенадцатый будет придерживаться того вектора, который мы сегодня с тобой обсудим. И, и, и не считая двух гипнологов еще. Ну, это не считается. Ну да. Вот. Ну и миллион книжек, начиная там от Квяща, заканчивая всеми другими товарищами. Ну, книжки понятно, хорошо. Ладно, да, спасибо вот. тебе большое спасибо. за откровенность. Спасибо, Я надеюсь, это было интересно спасибо. и полезно. Да. да. Я хотел сказать всем тоже большое спасибо, чтобы они вот на самом деле не опускали руки, а вот жизнь прекрасна и низкий поклон. Это вот один из немногих людей, чтобы кто сейчас слушает, да, меня видели о том, что который человек вот просто-напросто живет для людей с душой. Вот. Я хочу просто вот пожелать тебе, блин, многих лет жизни. Реально большое спасибо. Вот. Низкий поклон от души. Спасибо тебе за, спасибо. за добрые слова. Я просто люблю ту работу, которую я делаю. Спасибо тебе большое. Спасибо. Успех. Счастливых благ. До свидания. Спасибо. Спасибо большое, давайте я включу комментарии и немножечко прокомментирую наш кейс. Денис, спасибо тебе еще большое раз, еще раз спасибо большое. У меня уже все. четвертый час пошел, я заговариваюсь. Что мы видели? Мы видели очень типичный клинический кейс, где и панические, и обсессивный, и навязчивые, и 5 лет, и это, и то, и, в общем, тут комментировать, я же не знаю, как. В общем, мы все увидели как разбирается ОКР, и как, в принципе, вот одна консультация, и мы уже видим а, тактику, ну, вот, в принципе, дальше вести по этой линии, и, собственно говоря, не нужно тут э, страдать, что-то там пить, гипнотизировать, лечить. Э, я уверяю, что вот этот случай... Это ну, 3-4 консультации раз в неделю с точки зрения того, чтобы он действительно начинал понимать. Просто надо все время встряхивать и все время держать в правильной тактической концепции. А не рассказывать про ВСД ОКР, панические атаки, о том, что надо прорабатывать. Надо прорабатывать мировоззрение. надо этом долго, это надо прорабатывать. Вот он, блядь, с 11 такими психологами его прорабатывал. Понимаете? Который мы все рассказывает, что прорабатывает. Вот такие прорабатыватели, мне хочется им прокричать. Ты проработай, ёпта. Спасибо. Спасибо вам большое. Как вам? Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы будете довольны. Мы заканчиваем. Спасибо большое. Ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта. До встречи. До свидания.